Хочешь верь или не верь, Я пройду игру про дверь, Можешь верить или нет, Все равно открою все, Хочешь верь или не верь, Я пройду игру про дверь, Можешь верить или нет, Все равно открою все. Слышу звуки, мучится раж Забегаю в шкаф Он летит, я подожду, Улетел я, выхожу. В темноте я слышу писк Это скрич, вонюч крыч Зажигалку я возьму Его глазки подожгу Хочешь верь или не верь Я пройду и грубо верь Можешь верить Дура. Ампуш, лох, бакук, дебил Чемпион моя натура Я всех монстров победил!